Сорт острого перца Аджи Лимон. Лимон Друп. Это высокоурожайный, многолетний сорт, который плодоносит круглый год. Перчик просто бесподобный. Этот сорт относится к виду капсикум бакатум Растение довольно высокорослое. Если будете выращивать его в домашних условиях, в горшке, высота у него будет около метра. Если будете выращивать в открытом грунте, высота 1,7 метра. Вот у меня эти кусты попадали. Они лежат на земле, я их даже не поднимаю, потому что они очень высокие. Очень большое количество плодов. Плоды созревают от зеленого цвета до вот такого вот ярко-ярко-желтого лимонного цвета. Плоды имеют насыщенно цитрусовый вкус. Срок созревания такого перца от 80 до 90 дней. Острота от 70 до 100 тысяч. Это довольно-довольно острый перец. Плоды тонкостенные, хрустящие, очень-очень вкусные. Вот когда нажимаете, он слышен треск. Многие выращивают этот перчик и знают, что он очень-очень и очень плодовитый. Этот перец неприхотливый, может расти в любых условиях. Вот мы тут уже немножко собрали перчика. Вот такой вот красавец. Такие стрючки вот На длинных полоножках. Стручки не очень большие. От 5 до 7 сантиметров. Этот сорт произрастает в Эквадоре и в Перу. Вот такие вот красивые перцы. Смотрите, какая красота. Он очень-очень плодовитый. Его можно выращивать, жорлю, в комнатных условиях. Он всегда будет вас радовать большими урожаями. Ну, любит покушать. И любит влагу. Его надо постоянно поливать. Но не переувлажнять сильно. Ну чтобы почва всегда была влажная. Такой перец может расти у вас в горшках. До 7 лет. С каждым годом, соответственно, урожай будет меньше, Так что надо каждый год желательно обновлять куст, обрезать его, либо высевать заново семена. И тогда вы будете получать гораздо больше урожая, чем, к примеру, это растение в возрасте там, 7 или 8 лет. Выращивайте такую перчик у себя дома, и он обязательно вам понравится. Вкус у него просто бесподобный.